Мы его посадим на шпагат. Всем привет! Вы просили видео... Но его не будет. Лука поплыл. Друзья, всем привет! Мы находимся на канале у Димы, в заде вот, Я так понимаю, много было вопросов у Димы по растяжке с прошлого ролика. Но сегодня непосредственно будем рассматривать тему растяжки. Что это, зачем это спортсмену, зачем это человеку просто в повседневной жизни? Нужно этим заниматься или не нужно? Сегодня отвечаем на этот вопрос. Да, и как исправить деревянность? Потому что я деревянный, у меня и подписчики тоже много кто... У кого проблемы с растяжкой, поэтому сегодня мы это будем исправлять, и очень важно использовать это на долгосрочной перспективе, поэтому сегодня мы покажем, что нужно сделать для того, чтобы эту самую деревянность исправить. Ну, давай так, вот Дима классную вещь сказал, что он деревянный. То есть, если посмотреть на Диму, Диме 18 лет, и при его годах он достаточно большой мышечной массой обладает. Что происходит? Почему люди одни закрепощенные, другие более-менее растянутые и так далее. То есть в основном, если посмотреть на людей с большими объемами, в основном они закрепощены больше. То есть допустим стоматмены, бодибилдеры и так далее, если они при этом не растягиваются. Здесь отсюда вопрос. Допустим, мы возьмем одинакового человека. Бодибилдера, который растягивается, допустим, который там может на есть, который может наклоняться и так далее. И возьмем человека, у которого подвижность ограничена. То есть давайте проще. Возьмем меня и Диму. Допустим, я могу сесть на шпагат, Дима не может. Вопрос почему? Да. По мышечной массе плюс-минус у нас одинаково с Димой, в том числе и в ногах тоже. Но при этом Дима не может, допустим, сесть на шпагат. Я могу. В чем проблема в чем вопрос если взять анатомически просто ну скажем так вскрыть тебя и меня то наши мышцы они будут одинаковы отсюда мы исключаем вопрос того что структура мышцы самой не меняется при том когда человек растягивается либо не занимается растяжкой ничего не изменится то есть структура не изменится в чем тогда по сути проблема в конкретном случае твоя то есть проблема в том что наш мозг ну, он все контролирует, как бы. И в том числе подсознательные какие-то вещи ограничивают. То есть, допустим, если я хочу тебе выколоть глаз, я не смогу тебя выколоть глаз. Он, он, он, он закрыл глаз. К этому я не было готов. Да, вот. То есть я пытался просто выколоть ему глаз сейчас. Он не знал об этом. То есть есть какие-то подсознательные рефлексы. Так само все мышцы в организме работают и в том числе, ну, то есть, которые ограничивают подвижность, что, чтобы у тебя что-то не сломалось, они э, в определенной степени, получается, натягиваются, стягиваются и ограничивают подвижность определенных суставов, э, чтобы не было какой-то травмы. Э, это происходит с людьми, которые, допустим, э, если у тебя травма спины, э, то есть много людей, можно сказать, они держатся за спину. Что происходит? Там происходит спазм, то есть произвольное сокращение мышцы с помощью подсознания. То есть сознание этот процесс не может контролировать, поэтому людям часто колят обезболивающие, чтобы расслабить эту мышцу и там возобновить метаболизм, то есть обмен веществ, чтобы банально получало мышца либо поврежденное место питания, чтобы там процесс регенерации шел. Друзья, перед тем, как продолжить просмотр, три ютуберских инсайда Первое. Образовательный контент на ютубе не особо хорошо заходит Второе. Ваши лайки и комментарии по теме помогают продвигать видео Третье. Если вы досмотрите видео до конца, это очень-очень сильно поможет его продвижению И при создании этого видео каждый из участников вкладывался от души, поэтому будем очень вам признательны Если поставите лайк, напишите комментарий по теме, возможно какие-то предложения, ну и в принципе И также обязательно досмотрите ролик до конца, потому что это самое важное И также это видео будет разделено на две части для того, чтобы сильно вас не загружать поэтому при этому приятному Посмотрим. Здесь на хэштег. Это Из этой ситуации мы получаем следующую картину, что нам нужно как-то достучаться до подсознания, чтобы оно чуть послабило мышцы, потому что, как я говорил, структура самой мышцы не изменилась. Там не стали волокна длине, там не растянули сухожилия, там э, не стал сустав каким-то другим, либо связка какой-то другой. А ну, почему называется растяжка, если там не тянется? Э -э я не знаю откуда, то есть есть два понятия растяжки, растяжка и гибкость, вот я для себя их как-то определил, что растяжка это когда по сути мы поперечку делаем, mm -hmm. у меня одно движение в растяжку входит и гибкость это гибкость, подвижность получается всего тела, суставов и мышц, то есть наклоны всякие, прогибы назад позвоночника, и рейшка. Да. Да, ну, короче, все остальное. Вот. Почему растяжение имеется в виду? Потому что, насколько я знаю... Я, кстати, с этой информацией ознакомился не так давно, буквально перед роликом. Я не то чтобы для себя узнал, просто случайно мне попался ролик, который мне был интересно, я посмотрел. Я, в принципе, до этого так же само все делал и понимал, так, но, скажем, чуть другими словами и понятиями. Но э, существовало раньше такое понимание, что э, вот, как, э, как резину растягивают мышцы, знаешь. Растянули, она потом типа плавно назад, назад, назад. Э, вот примерно так люди раньше представляли, поэтому и растяжением это называли. Но, опять же, я сейчас порастягиваюсь, то есть в, в этой теории у меня мышцы должны будут потом стягиваться назад там два или три дня. Вот этого не произойдет. То есть, если я сяду на шпагат, я встану со шпагаты, просто пойду, я могу силовые пойти делать. Мы сейчас так и сделаем. Дима сделать сейчас. А ты, смотри, сразу такой вопрос. Обычно говорят то, что растяжку перед силой делать нельзя, то, что шанс травмироваться больше и еще такое, и еще такой вопрос, что силовые падают от растяжки. Вот этот это вопроса: Что ты думаешь поэтому поводу? <свистит> как бы, но ну, мне сложно на эту тему рассуждать. Почему? Потому что э, я раньше занимался легкой атлетикой, по сути, то есть, что, все, что связано со своим весом, там, на турничках, на брусьях и параллельно растягивался. Mm -hmm. То есть, естественно, я не работал с весами и с большими весами, в том числе вообще просто с свободными весами не работал, э, будучи не растянутым. Сейчас ну, я как бы, ноги довольно-таки растянуты, и я ну, не вижу каких-то проблем в работе с весом. Другой вопрос. У меня травмирована спина, и это меня как-то ограничивает. Во всем остальном сплошные плюсы. То есть у меня как бы, диапазон работы мышцы больше. Я, если занимаю какое-то положение, допустим, более амплитудное, то мне в принципе не испытывать дискомфорт. Если у тебя не растянут допустим бицепс бедра, тебе сложно точнее не бицепс, а квадрицепс то тебе сложно ниже там сесть. Да. еще какие-то. Либо становую, точнее румынскую если делать если у тебя бицепс бедра не растянут тогда сложнее так уже делать жестко. у тебя начинает гнуться спина уже начинает переходить нагрузка на суставы, а не на мышцы отсюда уже могут быть проблемы то есть мы плавно перешли к вопросу нужна ли спортсмену растяжка? Вот я как бы уже подвел и немножко рассказал, что если вы будете растягиваться, растягивать мышцы, то вы будете испытывать меньше ограничений каких-то в движении, э когда будете выполнять упражнения. И непосредственно это является ну, как бы плюсом все-таки. Потому что, и опять же, риск травмы становится меньше. Почему риск травмы становится меньше? Э потому что вот этот диапазон э нескованного движения под сознанием, он больше. Вот. То есть, по сути, растяжка – это работа с подсознанием, чтобы увеличить свободное движение мышцы и не испытывать каких-то неприятных ощущений в малоамплитудных движениях. Ну, и как присит то тоже самое, не становится, а можно приводящая растяжение. Ну, там приводящая больше даже не растяжка, там включение мышцы очень сложно идет, и там надо практиковать. Ну, естественно, подрастягивать надо, на тяге сумо, если кто-то делает, либо ознакомлен, то знаете, как сложно начать, в принципе, и что немножко надо подводиться. Потому что, когда ты неподготовленно подходишь к этому упражнению непосредственно, то у тебя, получается, мозг просто не может включать мышцы. Вот. И, естественно, они не работают так, как бы хотелось. или так, как мы увидим на картинке, переходим, пробуем, не получается. Я надеюсь, у вас снимка сделаны по-разному. Давай. Полуежий два раза. Ты, плохой Таким образом, мы выяснили, что какой-то чувак долбит сверху, и он нам будет мешать. Я надеюсь, это не сильно скажется на звуке. Но тем не менее, мы пришли к тому, что растяжка – это свобода, по сути, разума, подсознания в движении. Когда мы ее чуть-чуть увеличим, раскрепостим тело, тогда мы сможем более как бы, свободно двигаться. И э, отвечая на, это, на вопрос, который мы раньше поставили, нужно ли это человеку просто в повседневной жизни, либо спортсмену, я бы ответил однозначно да, потому что люди, которые более-менее растянуты и в спорте, и в жизни, э, скажем так, получают меньше травм, потому что э, получается подвижность э, организма больше в свободном диапазоне без ограничений. И поэтому мы сейчас сделаем небольшой с Димой комплекс на растяжку. Ну не то чтобы всего тела, но желательных базовых групп мышц, которые э, задействуются, получается у нас при занятиях спортом и в повседневной жизни, то есть данный комплекс можно будет выполнять дома, чтобы как бы, освободить это, чуть-чуть подсознанию дать такую больше свободы в движении мышц. чтобы мозг понимал, что там ничего опасного нету, там все хорошо, туда мы можем двигаться, можем туда расслабить мышцу, чтобы она как бы свое волокно чуть-чуть попустила. А часто можно выполнять этот комплекс? Мой пример плохой, потому что я выполнял примерно Примерный комплекс такого же характера, по два раза в день, и мы сейчас благодарим его Мы возвращаемся, тут Дима параллельно вернул нас к вопросу, падают ли силовые. Почему, <прият> если падают? Смотри, все, все таки непосредственно, я думаю, есть какой-то коэффициент, когда падают силовые. Почему? Потому что не просто так организм у силовиков закрепощается. Mm -hmm. То есть тем самым он уменьшает подвижность и делает э, движение каким-то более концентрированным. Амплитуда более четко задана, то есть не расхлябанная. Mm -hmm. Все-таки растяжка позволяет тебе более свободно двигаться. А когда тебе нужны большие силовые показатели, тебе не нужно куда вообще везде двигаться, крутиться. А тебе нужно четко одно движение вверх-вниз там сократиться, расслабиться. Поэтому я думаю, что есть, но очень небольшой процент, потому что если мы возьмем профессионала, спортсмена, олимпийцев, допустим, тяжелую атлетику, mm -hmm. то если вы возьмете какой-нибудь любой ролик по толчку рывку, там видно, насколько у людей mm -hmm. растянуты грудные широчайшие, mm -hmm. что mm -hmm. руки за уши заходят. Вот, и как они садятся в пол, задницей, когда выполняют движение, потому что, чтобы под, за, э, сесть под вес правильно и упереться его и вытолкнуть э, мышцами ног непосредственно, то есть непосредственно растяжка и ног нужна, и приводящие нужны, и плечевой пояс, то есть все довольно-таки растянуто, при том, что люди с достаточно большим весом работают, и здесь очень сложно судить. Пару лифтинг все-таки веса больше. Я думаю в пару лифтинге именно растяжка помешает, но я очень негативно отношусь к пару лифтингу как к спорту, поэтому я думаю все равно. Растяжка в повседневной жизни, если вы не профессиональный спортсмен-пауэрлифтер, у которого четко три движения заточены, то растяжка больше плюсов несет, чем минусов. И она несет, скажем так, перспективу какую-то. То есть она несет будущее, то, что ты с годами все-таки мы стареем, как-то организм изнашивается, и там свои плюшки уже с годами будут у людей как бы присутствовать. Потому что все равно будет осанка, то есть... Постава хрящиков позвоночника То есть будет более правильная Мышца будет лучше включаться Также же самое другие шарнирные Какие-то соединения все остальное Будет более комфортно себя чувствовать, поэтому если смотреть на перспективу и, скажем так, на счастливую старость туда далеко, куда-то, то непосредственно растяжка, конечно, имеет бонусы перед теми силовыми, которые вы получите пару лифтинги, и там лет 40-50, когда у вас начнутся проблемы суставные, не дай бог, какие-то травмы, ну, будет очень сложно. В то время как растяжка это все способна чуть-чуть нивелировать и сделать... Скажем так, в такие приятные сюрпризы Можно ли растягиваться между подходами в своих упражнениях, как ты делаешь И второй вопрос, пока не забыл сразу Это насколько растяжка полезна Либо не полезна относительно Роста мышечной массы в плане 8-10 Потому что есть такое мнение, что она помогает Ага, вопросы классные, интересные Насчет растяжки между подходами Я бы не стал этого делать Объясняю почему Потому что когда ты растягиваешь то есть мы растягиваем волокно э, как, как резина. Что э, с резиной в это время происходит? Она становится длиннее, но сама структура становится плотнее. Примерно то же самое становится с мышцей. Э, когда ты натянул и держишь, э, получается, э, волокно стало потому, плотным, потому что растянулось. Э, туда э, как бы с трудом поступает питание, в том числе кровь mm -hmm. и воздух, то есть обмен Поэтому веществ вот прекратился Поэтому ты можешь дольше отходить от закисления э, Все в этом роде, если это там банально несколько движений, там чуть-чуть ты -чуть, там махнул рукой назад, когда грудную качал еще что-нибудь, ништяк А если ты начинаешь там две минуты стоишь в подходе <с растягиваешь, то это нехорошо так, второй вопрос. Растяжка, насколько она полезна, либо не полезна в контексте роста мышц? В контексте роста мышц, я думаю, здесь немножко не в этом вопрос. Вот у бодибилдеров там как-то растяжка помогает. Я думаю, вопрос в следующем, как ты работаешь. То есть, когда ты работаешь, ты задаешь амплитудное движение, то есть, это есть там фаза, большого растяжения, либо это короткие фазы. Нет, нет, тут именно вопрос как раз-таки конкретно. Допустим, человек растягивается после тренировки, он думает, mm -hmm. то, что он получает какую-то пользу от этого, чем человек, допустим, вот потренировал спину, условно говоря, и после тренировки он идет и тянет широчайшие, тянет тромбовидные специально с условием на то, что он думает, какой там процент это ему добавит. В силовых, возможно, либо в приросте мышечной массы? Это добавит эластичности мышцы. Возможно, из-за этого именно внешние виды мышцы, то есть тот, который проявляется уже через кожу, может быть другим. То есть мышца не будет такая нископная, а возможно, более объемная, возможно, она сможет больше воды принять. И это как теория. Я думаю, что вот примерно так оно работает. Точно я не могу сказать, я не исследовал этот вопрос. Mm -hmm. Но я думаю, что, возможно, вот так может быть, скажем так, э, визуально составляющая, возможно, будет лучше у человека, который растягивается, потому что э, клетки не сжимаются, вот, они более свободные. Ну, то есть, думаю, все-таки после тренировки стоит растягиваться, если есть время. Я, я, опять же, я приверженец того, что нужно растягиваться, независимо ну, да. от того, ты спортсмен, ты, гимнаст или щоптер. А если, например, ты делаешь общую растяжку, условно говоря, которую мы сегодня попробуем, и специально еще после тренировки, именно для того, чтобы проверить теорию роста мышц, ты за это или нет? Мне кажется, тебе надо снять просто исследование, год с растяжкой и год без растяжки. Я просто всегда растягиваю, особенно грудные, я обожаю растягивать грудные Но... и спиды. Вот. При том, что Дима растягивал, на самом деле у него грудные не растянуты, Это видно, когда он делает тяжелую атлетику. Значит, он чуть не в тех углах тянул. Похоже, да. Вот. И ему, может быть, казалось, что он натянул, но при этом на самом деле он не растянул. Поэтому нужно это довольно-таки все-таки понимать, что ты делаешь, где растяжка, где ты просто там мышцу натянул и, типа, тебе кажется, что ты растягиваешь. Возможно. блин. Давай тюленить. Там Машка. Тебе тюленить. Смотри, давай, без растяжки, без всего. Как а, ты без растяжки вот. сел? Кстати, вот вопрос, Машка, ты занимаешься довольно-таки... Машка большие веса mm -hmm. поднимает, тебе мешает растяжка поднимать какие-то большие веса, которые ты там рекордные поднимаешь? Ну, вообще никак. Она ну, я может. даже заметила, что а, после того, как ты поднимаешь какие-то большие веса, потом а, начинаешь тянуться, то ты уже, ну, фактически растянут. То есть, ну, в плане ты... А, то есть силовая тренировка, она является, скажем так, ну, подводящей к растяжке. И, ну, вот я могу, например, сразу сесть в минусовый шпагат после силовой тренировки. То есть у меня мышцы разогреты, вот, и она намного лучше дается именно после силовых тренировок. Я просто потерял развесия в жизни от Машкиных слов. А, все, я собрался. Я готов сразу. Извините. Сбил человека с места в том, что после силовых тренировок мышцы ну, включены, они разогреты и после этого ну, намного ну, легче трениться. И разогреться. шанс того, что вы лучше растянетесь и сядете на шпага. но вопрос чуть, -чуть в другом. Но... Как ты думаешь, вот, по твоим ощущениям растяжка мешает занятиям, скажем так, тяжелым видом спорта со свободными весами? То есть тяжелые веса поднимать, поднимать помогает, либо мешает? Твое ну, мое мнение, что... Ну, если это как-то и влияет, то это влияет ну, незначительно, существует намного больше других факторов, которые влияют на силовые показатели, вот, за которыми нужно. Здесь как, все, поехали. Давай спросим у Ты как тренинг, считаешь, растяжка, насколько она. Я пришел подзарядиться с вопросами. Насколько она актуальна для роста мышечной массы, чтобы как, обычный человек делает тренировку силовой, и после тренировки растягивается, если помогает хотя бы на какой-то процент растить ему больше мышц Или Ну я думаю растяжка здесь вообще ни при чем растяжка никак не зависит но ну, это никак не взаимосвязано а вот э, профилактика то есть э, так сказать восстановление э, миним минимизация травм и так далее до да, гибкость твоя то есть во время упражнений во время выполнения упражнений после для расслабления мышц до да. на гипертрофию Пока что научных исследований нет, которые доказали, что, возможно, как-то влияния нет. А вот на восстановительные процессы, на уменьшение каких-то травм во время выполнения и после, то да, растяжка, массаж, она создана для того, чтобы расслаблять мышцы. После того, как они начинают напрягаться и, например, спазмироваться или находиться в гипертонии. как-то да. Я могу даже заряжаться? Спасибо. Вот так вот. У нас очень много мнений, так что мы переходим на другую локацию и продолжаем.